Yeah. Начался у нас второй этап строительства дома из блока, Вот такой огромный блок. То есть первый этап это у нас была кладка из мелких блоков стандартных. Такие как 600 на 300 и на 200. Вот такой небольшой. При большом доме первый ряд выкладывается из более крупных блоков. Там идут... 600, грубо говоря, на 400, на 300. Высота блока там 300. Здесь высота 188, так как у нас, ну, небольшой домик. И он у нас такой, скажем, демонстрационный, да. Дальше идут, вот, будут 4 ряда из таких вот мегапластблоков. Длина у них 2,135, ширина вот 380 и высота 572. Почему я говорю, когда большой дом строится, да, мы берем блок на 300, как раз формируется... Подоконник, то есть 300 плюс 600, грубо говоря, получается как раз 900. И нам не надо делать дополнительные какие-то резки. Или наоборот, вот в этом случае здесь уже будет недостаточно. То есть 188 плюс 507, ну или 600, грубо говоря, это будет где-то 800. Немножко низковато. Можно, в принципе, добить там, опять же, доборным перегородочным блоком на 100. А можно и вот, скажем, если это большой дом, то 300 плюс 600, вот как раз формируется окно. Вот смотрите, сейчас э, встанет у нас мега-пластблок, а дальше у нас уже все, сформировалось, сформировался подоконник. Тут у нас пойдут уже доборные пиленные блоки, там будет дверь. Опять же, удобно чем из мега-пластблока? Ну, во-первых, как видите, очень быстро блок поставили, и уже, смотрите, практически до самого подоконника у нас уже один ряд стоит. Чтобы было все правильно, вот эти вот стыки, вот эти стыки нам нужно будет э, зацепить э, скобами. Но ну, это как бы дополнительно. Хотя потом идет в, э, в перевязку, но все равно тут всего 4 ряда, и это как бы недостаточно. Поэтому, чтобы было все правильно, нужно обязательно крепить их скобами. Применяется не простая монтажная пена, а применяется пеноклей. Это полиуретан. И понятно, что вот эти вертикальные швы у нас будут абсолютно теплые вот таким образом все По горизонтали у нас идет обыкновенный клей, да, а вот по вертикали у нас пеноклей. Вот чтобы в таком виде, скажем, пена не оставалась, то ее, конечно, обязательно надо заделывать. Все очень просто, спокойненько. Тем же клеем, который на цементной основе, все это заделывается. И, ну, не сразу дома, скажем, штукатурятся и так далее. Поэтому, чтобы солнечные лучи, скажем, не разрушали вот именно эту клей то ее вот лучше бы, конечно, сразу заделать. И это будет достаточно правильно. То есть вот таким образом все это шпаклюется удобно. Удобно. Ну вот закончен еще один этап, скажем, строительства такого домика из мега блока то есть четыре ряда из мега блока сложены, положены туда сверху перемычки, вот над окном и над дверью. И вот этот этап закончен. Следующий этап будет у нас кладка лотков для армопояса, а уже потом мы положим сверху плиты покрытия. То есть потолочные плиты, перекрытия, они тоже теплые, тоже из полистиролбетона. И на этом закончится строительство этого домика. И в итоге у нас получится домик полностью из полистиролбетона. Вы видели, что полы у нас полистиролбетонные, мы сделали стяжку из раствора полистиролбетона, полностью стены из полистиролбетона, перемычки над окнами тоже они полистиролбетонные, а потом Будет армический пояс и будет залит тоже из полистиролбетона. А потом мы положим плиты перекрытия из полистиролбетона. Толщина этих плит будет 380 мм. Мы по ним сверху потом сделаем гидроизоляцию. И на этом строительство домика закончится. То есть это будет дом из полистиролбетона. Ни единого дерева, ничего абсолютно здесь не будет. Но деревянные будут у нас только двери и окна.